Все, чем живем, дано от Бога, Так отчего в душе тревога? И колокола, медный звон, Зачем натреснут, сполошен? К чему испуганы веками, Что мнятся тени недавних лет? И отчего промеж строками Все чудится кровавый след? Кто притаился за спиною Дыхание злобное тая, Не зло, добро творя собою? Неужто чудищем... Стал я.